Так, Всем доброе утро, друзья! Вот наш котеночек Барсик, снежный барс так как он белый я его вчера назвала и все дети согласились и этот хулиган сегодня у нас натворил делов с утра пораньше порвал шторки э, выкинул горшок со цветком мне пришлось все это убирать и теперь везде э, играет, бегает ну, короче, очень игривый код. Очень даже. Вот шторки наши надо сделать. Я, а я тем временем в 4 утра а, делаю резиночки. А, пока плюшек не пошли. А, вот такие вот по паре. Сижу, шью. Телевизор включила. Ага, вот мои ленты пошли вход. Мои ленты пошли вход хулиганью сейчас сижу и шью розовые вот такие розовенькие потом фиолетовые голубой зеленый и черный мама господи ахааха ага. ты у меня сейчас везде затяжки поставишь барсик нельзя нельзя хулиганье так вот эту ленту тоже надо от... убрать Я не знаю куда от него спрятать короче это кошмар опять на цветы лезет парсик нельзя вот так сразу складываю по паре а потом это я все буду а, подгонять все рисунки все эти рисунки чтобы наравне было вот такая красота была и буду приклеивать а затем Серединки буду подбирать. Это, короче, еще на пару дней, наверное. Ну, потому что я только по утрам делаю 4 и до 7, до 8 и все. А после идем в огород и работаем. Сегодня Андрей хочет у нас а, крышу покрыть с Димой в хлевушке. Погода замечательная, как вы видите. Солнечно стоит. А, кстати, герань я сюда перетащила. Вот она у меня здесь цветет и пахнет. Даринка, хулиганка наша. Все вставать хочет. Все встает и встает. Да? Да? Кто это у нас? А затем, ну, в принципе, моя работа вот стоит с бисером. Так как мне абсолютно некогда сейчас этим заниматься. Но так хочется. Я так люблю, узнать, что мастерить всякое-всякое. И потом в следующий раз я вам покажу свои материалы. Это чисто бисер у меня. И инструменты к бисеру. Эта коробка полностью. Килограмм 10 весит, не меньше. А здесь все ленты и всякое-всякое. Вот. Время скоро 7. А я пока еще успею пару бантиков сделать. И все, на сегодня, наверное, все будет. Так как потом... О, Барсик, Барсик, ты че, Ты че на нее лезешь? Это хулиган, это не кот. Такой грибы поросенок. Да, Дарина. Как у нас Даринка разговаривает? А? Дарина! Дарина, где у нас Даринка, мандаринка? Парсик. Кс -кс -кс. Парсик. Короче, все спят. Телевизор включила, бо бу, -бу, бу Ничего не слышно, но главное что-то шумит. Вот так мы хотим сесть. и Мы уже начали разворачиваться, переворачиваться. Да, хулиганка. Кс -кс -кс -кс -кс -кс. Вот так мы любим. Вот так мы любим. Нам еще три месяца. Только 20 числа исполнилось. Нам еще только три месяца, да? Через пару месяцев. Ну, в сентябре будем садиться начинать. Садиться еще рано, рано. Все лето полежишь, а потом в сентябре будем сидеть. Насос лучше. Сосы лучше бери. Кстати, хотела рассказать то, что помните, я говорила, какое у меня происшествие произошло в роддоме. Я родила Даринку большой девочкой, вы знаете, 5 килограмм, и у нее левая ручка вообще не шевелилась только пальчики. Меня врач, детский врач, меня вызвал, да, улыбаемся. Мы меня вызвало и хотели они нас положить сразу э, детскую республиканскую так как мне уже ребенку моему поставили они якобы инвалидность там уже всяко-всяко я говорю она не инвалид я вижу пальчики двигаются в итоге говорю у нас там конфликт сильнейший пошел мы там чуть ли не разругались я написала отказ что я туда не лягу и беру под свою ответственность это все. Ну, конечно, мне помогли мои знакомые, которые, которым я звоню и э, э, прошу совета насчет медпомощи. В итоге вот я напросилась, и нас выписали под мою ответственность. Я написала, то что они уже говорили там, я не знаю, такую они ерунду написали, как будто все, у нее ручка не будет двигаться и ничего не будет. Мы как приехали, сразу пошли в остеопату с Андреем. Сразу в этот же день. В итоге у нас прошел месяц, и мы начали двигать ручкой. Да, Даринка? И все у нас хорошо, слава тебе, Господи. Ну да, нервотрепка сильнейшая, конечно, была как раз в то время. Ребенка украли в нашем отделении, а в нашем отделении, в старом отделении. А врач прибежала, думала, что я сбежала. Она забегает в палату нашу, вся такая лох, лохматая, не лохматая, я не знаю. Вы Говорит, пообедали. Девчонки, еще благодаря моим девчонкам, которые в палате лежали, вообще молодцы они за меня шли. И одна девчонка, вот, которая лежала со мной. Там сказала, там много чего сказала. Ну, молодец. Они, короче, испугались. Начали со мной по-другому совсем говорить. И что? Ну и выписали нас. Мы вышли из больницы. Приехали, сходили остеопату. Остеопат Даринку полечил меня после роту. Родов... Так, это что? Моя лента побежала, что ли? Нет, это носки у вот, Аминки побежали вот а заключение у меня где-то лежит я даже написала заявление и себе взяла одно то что как будто я под свою ответственность все это беру и то что если ребенок будет инвалидным то что из моей вины но я-то вижу что у него пальчики то двигаются после родов если пальчики двигаются, значит рука по любому подвигаться начнет. Скорее всего, ее вытянули за руку. И, или неправильно она вышла, и э, вывих случился как руки, а потом он вправлял, вправлял. Э, не то, что вправлял, да, а вот гипнозом, как не гипнозом. Короче, в итоге, слава богу, ребенок у меня э, все хорошо. У нас, а, кстати, они позвонили из города сразу к нашему врачу детскому, моему любимому Маргарите Ивановне. Все, я их очень люблю. И Маргарита Ивановна, конец рабочего дня, сразу приехала сюда, испуганная, вы чего, ты чего, говорит, ушла оттуда, убежала. Я говорю, не убежала, она написала заявление. Покажи ребенка, показала ребенка. Я говорю, пальчики двигаются, но она из... Переживала очень сильно. И она чуть ли не каждый день бегала. Как раз, как, э, как раз начался карантин. Вот она все время узнавала, звонила, как, что. И приходила часто. И проверяли ручку. В итоге... Бах! Портик, блин! В итоге... Э, нейропатологу хотела нас отправить. Ну, в течение месяца у нас все поправилось. И все хорошо, слава так что вот, рассказала свою историю, вкратце, ну, все, первого трюка, конечно, я не стала рассказывать, как когда все происходило, как они там, а Это врач-то ничего так, более-менее, была там пожилая, постарше, вот она, конечно, прям вообще, отношения, конечно, девчонки там классные есть, вообще классные, прям так, они, я не знаю, ну так да, хорошо относились к нам. А есть такие которые, по барабану. Кстати, когда акушерка принимала роды э, у меня, она прибежала даже в нашу в детскую, э, в детскую, говорю, э, где мы лежали после, после родов в палате обычно э, на четвертом этаже. Она с пятого этажа ага. прибежала, я говорю, а вы чего ко всем там бегаете. Он такая, ну нет, я просто переживаю за ребенка, ложись. Они уж меня уговаривали, как только не уговаривали. И одна придет, и другая придет. Я сказала, говорю, не лягу, все. И в течение, а, и, и через неделю, знаете, начался карантин. Слава Богу, мы не легли. Нас бы потом не отпустили оттуда. А потом, или отпустили бы там. Ну как раз лежали бы на карантине, офигенно мы еще. Месяц-другой. Барс, барсик, Барсик где-то листочек был я ну, его видимо куда-то отложила да ладно неважно ну короче вот такая ерунда у нас произошла и вы видите сами что в доринке ручка двигается все хорошо вот как она работает и на ноги аккуратно встают. А еще они еще такие, о, да что она на ножке плохо стоит? Я говорю, почему, посмотрите, все хорошо, ребенок стоит на ножках. Девчонки у меня в палате, как это говорит, хорошо стоит, как и все, как и родившийся ребенок. И в первый день же они не будут четко вставать на ноги. Она как на велосипеде у нас гоняет. И мы ходили вот после карантина на прививку с аминкой, две прививки сразу поставили. О, говорит, хорошо стоит на ножках. Потом ручки все хорошо, слава богу, все хорошо. Вот. Так что бывают и такие ситуации, как у меня. Очень страшно. Я еще после разговариваю депрессии. Чуть у меня не пришлось. Я еще так нервничала насчет этого. Выпишут, не выпишут, что творится вообще. Что, вообще творится вокруг, меня, вокруг меня? Конечно, рожала я тяжело с ней. Дединарку я хорошо рожала. Ну, там, знаете, акушерок много. Потом э, каждый свое кричит это, это, это. А я не слушаю уже, как это. Если честно, мне не понравилось в городе рожать. Мне нравилось куженеры в нашем поселке, потому что у нас врачи как-то здесь с пониманием относятся. А там, видите, конвейер идет. Потому что в день они... У, сколько у них родов. Но в тот день... Когда я приехала, у нас все большие дети были, все рождались. Но я самую последнюю Даринку родила, 5 килограммов всех приплюнули. Мы. Вот. А в тот день шестеро или семеро родились. Да-да, да. это что? Это что у нас плакает? Ладно, а теперь мы скоро пойдем в огород. время 7, пойдем кормить и сразу остаемся в огороде и будем работать так что вот так вот барсик барсик иди сюда барсик барсик ты мне ты сейчас поганишь здесь а вот рвется сюда там все спят да а он сюда рвется потому что там спят а здесь солнечная сторона и хочет здесь бегать мне за таринку я боюсь вот что он бегает здесь хулиганет барсик